Руслан, вот так выглядят программисты Добрый день В общем, сегодня я хочу вам рассказать и показать э, наше мобильное приложение вот, Начнем Видео, пожалуйста В общем, как мы видим, сначала пользование мобильным приложением начинается с регистрации, где мы вводим номер телефона, имя, а также код активации вашего спонсора. Вот. После чего вам придет смс на ваш сотовый телефон с паролем, который вы в дальнейшем можете поменять в вашем кабинете. Хочу заметить, что… Процесс регистрации совершенствуется, дорабатывается, и в процессе может что-то поменяться. Вот. Здесь мы сейчас видим экран заказа такси. Мы, в принципе, взяли от Uber, от Яндекса все самое лучшее и хотели это сделать попроще. Поэтому мы разместили то есть, все опции по заказу такси. То есть детское кресло, курящий салон, комментарии на одном экране в виде выдвигающейся шторки. На левом экране вы видите также профиль водителя. То есть, как вы поняли, это один. А левая часть это водительская, правая пассажирская. Вот. Как вы знаете, то есть для работы приложения необходима геолокация, то есть для этого необходимо включить GPS-приемник на вашем телефоне, для того, чтобы приложение могло корректно получать информацию о вашем местоположении в режиме реального времени. На данном экране вы сейчас видите экран списка заявок для водителя. Внизу, как вы заметили, расположены кнопки «свободен», «занят», которые предназначены для того, чтобы, если, допустим, вы по какой-то причине вышли с линии, вы нажали кнопку «занят» и приложение перестанет отображать вас для пассажира на карте, чтобы вам не поступали звонки от пассажиров напрямую. Но в то же время вы будете получать уведомления о новых заявках, то есть вы будете всегда в курсе. На правом экране, как вы видите, то есть как раз-таки демонстрация идет тех опций, которые можно выбирать непосредственно на экране заказа такси. После подачи заявки вы переходите на экран, где отображается карта с ближайшими водителями, перебежение которых вы будете видеть в режиме реального времени. И после принятия заявки каким-либо водителем вы, соответственно, получите это пуш-уведомление о том, что ваша заявка была принята и После принятия также будете видеть информацию о водителе, который принял непосредственно вашу заявку. Вот. А здесь на левом экране вы видите некую особенность, окошко, которое показывается водителю в случае того, если вы хотите оплачивать, если пассажир выбрал в качестве оплаты заявки баллы, то есть и водитель будет об этом уведомлен. Вот. После принятия заявки пассажир видит информацию водителя, то есть его рейтинг в системе, то есть что у него есть, его телефон, то есть детское кресло есть у него, кондиционер ли, можно ли курить в салоне. Также вы можете напрямую связаться с водителем, нажав кнопку позвонить водителю. Вот. А после того, как водитель принял вашу заявку и подъехал к пункту отправления, он соответственно, нажимает кнопку «Я подъехал», после чего пассажир получает уведомление с оповещением о том, что водитель подъехал. Вот. Также водитель видит информацию, расстояние до пассажира, сколько примерно расстояние в, зая... в пути. Вот. Так. На данном экране вы уже видите таксометр. Это уже водительская часть, да? вы видите таксометр, здесь идет отчет непосредственно того, сколько стоит, сколько проехали и так далее. Ну, очень интересно, что вот данная информация, которая была сейчас отображена, она э, дублируется еще у пассажира. То есть в отличие от э, Uber и Яндекса, но ну, у Яндекса, я не помню, была такая функция, нет, по-моему, ее не было. Вы можете видеть в режиме реального времени, сколько таксометр насчитал э, у водителя, поскольку водители любят прятать таксометр, э, телефон класть его, как-то вверх ногами, да, чтобы пассажир не видел, сколько стоит заявка. Вот. И поэтому вся информация дублируется в режиме реального времени о том, сколько наездил, сколько вы уже накатали, на какую сумму и где вы сейчас находитесь. Вот. Для того, чтобы водитель начал свою работу, ему необходимо заполнить все основные поля в приложении. То есть это Имя, фамилия, то есть информация об автомобиле, его цвет, госномер, номер водительского удостоверения. То есть данная информация верифицируется нашими сотрудниками и после того, как все нормально, вы можете принимать заявки. Вот. В принципе, как бы основной функционал я рассказал. Сейчас хочу также еще сделать акцент на том, что у нас есть кнопка SOS, при нажатии на который то есть отправляется уведомление... Ближайшим водителям о том, что вам требуется помощь с той информацией, которая необходима для того, чтобы связаться с вами. Ваше местоположение, ваш номер телефона, кнопкой позвонить и так далее. Также сейчас разрабатывается функция, которая позволит при нажатии кнопки SOS делать несколько снимков экрана с, фронта, с фронтальной камеры, так и с основной камеры и отправлять эту информацию на тот номер телефона, который был указан в профиле у того человека, того человека, кто нажал кнопку SOS, то есть и это будет работать таким образом, что после нажатия кнопки SOS телефон делает несколько снимков, потом приходит смс к тому человеку, номер которого вы указали в профиле и в этой смске будет содержаться ссылка, веб-ссылка, гиперссылка, при нажатии на которую, то есть тот человек перейдет на страницу, где он может посмотреть фотографии. То есть это сделано просто для того, чтобы не нужно было ставить никакого дополнительного программного печения, чтобы посмотреть информацию тому человеку, которому требуется помощь. Вот. В принципе, как бы все. Приложение может работать в фоновом режиме то есть режим водителя. И для того, чтобы вам принимать заявки, вам нет необходимости сидеть в этом приложении, то есть круглосуточно, и что-то там наблюдать. То есть, пришла заявка, вам пришло уведомление. То есть приложение ни в коем случае не конфликтует с каким то другими приложениями популярными, да, по крайней мере, то есть это все будет лично наверное, проверено. И то есть вам будут приходить уведомления, при нажатии на которого вы увидите информацию о заявке. Также есть функция, получается, у нас приоритетного водителя. Наверное некоторые, из вас, наверное, некоторые из вас не знакомы, да. То есть, что такое приоритетный водитель? То есть, после того, как вы зарегистрировались, почему-то код активации Получается, вы сразу добавили того человека, который, по, которому, по коду активации которого вы зарегистрировались, в своих прориотетных водителей. Что это значит? Если данный водитель находится сейчас на линии, находится неподалеку от вас, то при подаче заявки вы, получается, эту заявку в первую очередь отправляете этому водителю. Но как это работает еще? То есть, получается, первые 20 секунд эту заявку видит только тот, человек, который является вашим приоритетом. Приоритетных водителей может быть несколько. Вот. А если человек в течение определенного времени, сейчас у нас 20 секунд, не принял эту заявку, то эта заявка уходит остальным водителям в системе. Вот. Таким образом не создается никакого простого. Вот. Удобно пассажиру, удобно водителю. То есть Я, допустим, хочу ехать с кем-то определенным, но другие приложения не позволяют мне это сделать, если я напрямую не возьму номер телефона. А так я буду знать, что есть человек, который может принять у меня заявку и добавлю его в приоритет. Спасибо за внимание.